Хотелось бы сказать несколько слов о замечательной школе английского языка ILS. Мы не первый год ходим в эту школу. Две моих дочери, старшая и средняя, они очень довольны, потому что уроки проходят очень творчески, занимательно и действительно дают хорошие знания английского языка. Поэтому мои дети не испытывают никаких проблем за границей, всегда могут что-то попросить в ресторане, не стесняясь, и, конечно же, это дает им возможность прекрасно владеть языком, показывать свои знания не только в этой школе, но и в общеобразовательной школе, что является тоже, конечно, безусловно, большой поддержкой. Так что приходите к нам, учитесь в школе английского языка ILS.